Добрый вечер, дорогие друзья! Я сегодня сижу с прекрасным мужчиной, фотографом Рафаэлечкой. Это я! И мы сегодня решили отдохнуть и провести хорошо вечер. Вкусненько поесть роллы. Ну мы уже их съели, конечно. А тут у нас осталась еще пицца, такая вкусненькая. Еще чай у нас такой клубничный. Ой, вообще, мы сегодня в едашке. И мне больше нравится большие тарелки кушать. И я думаю, что кто придет сюда покушать, тот не пожалеет. Фокус, фокус, фокус, фокус. Есть фокус. Я хочу, знаешь, где сфоткаться? А вот которые вот эти яркие висят. Mm -hmm. Сейчас мы туда и пойдем. Да? В общем все, мы посидели, наконец-то я. Он туда еще сходим, вот туда. Хорошо, хорошо, сейчас, сейчас, сейчас. Туда, туда, вот туда. Да. Ну все, пошли фотографироваться. Передай привет. Серьезно? Да.